А конкретно я буду вам в очередной раз предлагать работать со мной. Дело в том, что я сейчас нахожусь на заработках в Польше, работаю электрогазосварщиком на достойной, опять же, на мой личный взгляд, работе. Достойная, я считаю, работу, на которой можно заработать какие-то реальные деньги и отложить. Так вот, здесь это сделать возможно. И плюс ко всему у вас еще будет достаточно много свободного времени. То есть, здесь такая работа, на которой вам не придется там работать по 12, по 15 часов и проводить буквально большую часть жизни на работе. Мы работаем по 8 часов, у нас смена за 8 часов, если сделаем норму, зарабатываем 160 злотых, ну и таким образом можно вынимать до 3500 злотых в месяц, короче, не перерабатываем особо и нормально себя чувствуем. Две вакансии сейчас освободилось, вот. опять нужны сварщики, так что расшевеливайтесь. Вакансия абсолютно бесплатная. В данном выпуске я покажу вам условия проживания. Проживание стоит 300 злотых человека. Живем в частном доме. Локализация Струмень, это юго-западная Польша, ближайший большой город Катовицы, 45 километров от Катовиц и 30 километров от чешской границы соответственно ну что ж сейчас я вам покажу как уже и сказал условия проживания сам дом ну и, и тут немножко окрестности чтобы вы примерно представляли в каких условиях вам предстоит жить, если вы приедете так что если вы в этом заинтересованы устраивайтесь поудобнее и я начинаю поехали Собственно, такие условия проживания, <смех> как видите, ну, на мой взгляд, достаточно неплохо, 5 комнат здесь в доме, максимально может проживать до 12 человек. Текучка. Задают вопросы у меня часто, почему у вас большая текучка? Отвечаю. Одна из главных причин того, что люди часто, как говорится, приходят на работу и уходят, это то, что большинство рабочих украинцы, и у них, как правило, заканчивается, допустим, рабочая виза и человеку приходится ехать назад на Украину, чтобы открывать новую. Это одна из главных причин текучки. Вот. Ну и так, различные нюансы есть. Допустим, поляки, которые приходят на работу, тоже долго здесь не задерживаются, по тем причинам, что многие приходят вообще, здесь начинают варить с нуля, чуть-чуть поднабьют руку по сварке и уезжают на запад уже там зарабатывать более серьезные деньги это еще одна из причин текучки здесь будут приветствоваться люди которые уже находятся в польше возможно вы приехали устроились на работу но там вас не устроили, не устроили условия труда либо условия проживания и вы ищете другую сейчас работу то смело звоните мне мои контакты вы найдете в моих группах ВКонтакте, и в фейсбуке там будет мой мобильный номер телефона, но я не могу не поднять трубку по тем причинам, если буду, допустим, на работе, когда вы будете звонить, я там не слышу, потому что кругом шумит сварка, шумят болгарки, тогда пишите мне сообщение, либо в комментариях под этим видео, либо в тех же группах ВКонтакте и Фейсбуке, также не забывайте подписываться на мои группы ВКонтакте и Фейсбуке, чтобы быть в курсе самых свежих и актуальных вакансий в Польше. Жду ваших звонков, жду ваших сообщений. Вакансия горячая, горячая. Такие работы, как правило, не остаются долго свободными. Вот приехала уже, кстати, два человека. Увидели тоже мои видео на ютубе. Один украинец, другой белорус. С украинцами я уже брал интервью. Он говорит свое мнение там об этой работе. Хоть кратко в двух словах, но тем не менее. И скоро будет интервью с белорусом. Так что не пропустите. Также это видео. Также в конце этого видеоролика у вас на экране появятся ссылки на видеоролики, в которых будут показываться условия самой работы, условия труда, ну, этой работы, которую я вам сейчас предлагаю, соответственно. Советую вам посмотреть этот видеоролик чтобы все как говорится наглядно увидеть что вы будете варить если приедете на эту работу и в каких условиях вам придется работать ну а на этом я пожалуй буду закругляться не забывайте подписываться на мой канал если вы конечно же заинтересованы в жизни и работе за границей впереди нас ждет еще куча всего полезного и интересного связанного с заработком это будут как вакансии свежие актуальные на любой вкус так и условия труда, условия проживания, отдых, развлечения, история. Ну, то есть, <coughs> очень очень обширный спектр. Тем я буду захватывать в своем видеоблоге. Так что, будет интересно. Это 100%. В общем, на этом у меня все. Не забывайте ставить лайки, либо дизлайки под этим видео. В зависимости от того, понравилось ли вам оно, делитесь ссылками на мой канал с друзьями. С вами на связи была Юго-Западная Польша, я Антон Белюк, до скорых встреч, друзья.